Звезда современной оперы Оксана Волкова И одна из самых талантливых молодых виолончелисток Победитель международного конкурса имени Кнушевицкого Дали Гуцериева В сопровождении Оркестра Большого Театра Беларуси Впервые исполнят сюиту для голоса виолончели и оркестра Константина Боярского За дирижерским пультом маэстра Хобарт Эрл 2 октября. Музыка на все времена. Концерт на сцене Большого Театра Беларуси